Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Slap Battle. Для этого нам, как всегда, потребуется сам скрипт и чит. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом убедительная просьба, все, кто заходит на сайт, нажмите хотя бы один раз на любую из этих реклам. А на сайте самом побудьте буквально 5-10 секунд, и можете, в принципе, оттуда выходить. Так, далее, а, заходим во флаг Exploits. А, значит, смотрите, если у вас нету чита, а, в этой вкладке вы его скачиваете. Так, что-то у меня интернет плохо грузит. Вот, все, загрузил. Вот. А, и скачивайте любой из этих читов. Тут всего лишь их два, возможно, будет потом еще больше. А, Splash используется наподобие с ключ-системой. Там нужно будет перейти на несколько сайтов, и после этого у вас чит откроется. Также видео «Как скачивать сплэш» у меня есть на канале, можете найти и посмотреть. Star полностью работает без ключа, просто вы его скачиваете и открываете. Далее, возвращаемся обратно и в поиске пишем «slap battle». Нажимаем «Поиск» и в сегодняшнем ролике буду показывать третий по счету скрипт, где 149 скачиваний. Нажимаем на кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот он появляется этот скрипт. Как видите, все очень просто. А, далее открываем Roblox, потом запускаем чит. А, сегодня буду показывать Splash в этом ролике. И скрипт а, лучше всего работает с DL от CRNL. Значит, заходим в настройки и включаем, ну, то есть выбираем CRNL. Uh, этот DLL, DLL работает с uh, ключом, то есть у вас, короче, появится окошко, в том окошке вы копируете ссылку, uh, далее в фейсковую строку в браузере ее вставляете, проходите капчу, далее вас перекидывает на сайт, ждете там 15 секунд и потом опять заходите по этой ссылке. И так нужно, короче, сделать... Четыре или пять раз. И, короче, на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы его вставляете в это окошко, нажимаете Enter, и все. И у вас происходит инжект Так, ладно, нажимаю, значит, на кнопочку Inject. А, Ждем, пока заинжектимся. Ключ я уже получал, так что у меня все без ключа работает. А, далее вставляем сюда скрипт, в чит, и нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он появился. Функций здесь, в принципе, довольно много. Ну, буду показывать самые основные вообще, которые я даже знаю. Вот. Значит, заходим в Normal Arena. Включаем Kill Aura. Дистанцию ставим на 20. И Anti-Ragdoll ставим. И, как видите, я без остановки делаю удары по другим игрокам. И они меня тем самым не могут выкинуть вообще никак, потому что Ragdoll, он получается вас спасает от выкидывания за карту вообще сейчас, если меня ударит, я покажу как это работает, но скорее всего даже меня никто ударить не сможет вот, ну эта функция если что, работает так, то что если вас ударяют, вы просто на месте одном остаетесь, вот сейчас что-то не сработало, странно ну ладно, заходим еще раз тестируем После убийства вообще эта функция работает или нет. Да, как видите, после убийства все тоже работает. И вот я на одном месте остался, когда меня ударили, как вы могли заметить. А, так, все, мы его в принципе выкинули. Отлично. И давайте посмотрим, а, что здесь за функция еще есть. Пока что это все выключим. Давайте зайдем в автофарм. А, есть какой-то боб автофарм и слэп автофарм. Также какой-то выбор. Это, скорее всего, либо перчатка, либо не знаю что. Давайте поставим ГОСТ. Заходим сюда, включаем слэп автофарм. Ага, и как видите, получается, просто тп к игрокам. Если выберем другое, анчор, допустим. Ну, и, короче, как-то странно работает, но самое главное, что это работает вообще. А, значит, выключаем. Я куда-то улетел. Быстрее будет, я думаю, сделать резод, потому что пока долечу до границы, чтобы умереть, это будет очень долго. И включаем Боба автофарм. Смотрим, как он работает. Ну, вроде бы ничего не происходит, как я вижу. Да, ничего не происходит. Окей, okay, значит, выключаем, идем дальше, включаем комбат. Смотрим, что здесь у нас есть. Игнор Friend, это получается, вы не будете атаковать друзей. Игнор reverse, не знаю, как это переводится. Это тоже что-то игнорируется. анти chase, Не знаю, как это переводится. Можно, в принципе, включить, посмотреть, как это работает. Анти тайм-стоп. Включаем. И анти-реаперс. Дейтем Марк. Смотрим, что сейчас будет происходить вообще. А, Ждем, пока нас кто-то ударит. Угу. То есть, это тоже более-менее нас спасает. Как, как видите, когда нас ударяют, я просто взлетаю вверх на этом же месте, где меня ударили. И, по идее, меня выкинуть никак не могут. Как видите, я сейчас в воздухе парю. Ну, в принципе, прикольная функция. Можно все, в принципе... Анти uh, Вот эти штучки включить И по идее вас уже выкидывать Никто никогда не сможет ну почему-то я сейчас застрял в воздухе Как видите Все-таки наверное лучше Использовать это все по отдельности Ну как по мне самая лучшая функция Это анти-рагдол Так делаем ресет uh, Смотрим что здесь еще есть SP есть у нас так, почему-то здесь заспавнился. Странно. Почему-то меня на спам не перекинуло. Давайте сейчас умру. Еще раз. А, давайте посмотрим, что здесь а, по SP. Включаем а, GIFT SP. Это получается SP на коробке, который находится, наверное, на карте. Но почему-то я не вижу. Возможно, я не, не сюда зашел. Окей. А, Rich SP. Тоже что-то ничего не видно. Окей. Хайт визуал. Тоже пока ничего не видно. Uh, показывать uh, invisible players. То есть, как я понял, когда человек в инвизе, вы его сможете увидеть. Ну, не знаю, как тут вообще инвиз работает. Так что, хз. Ну, оставшиеся функции, я думаю, все сможете сами проверить. В основном я показал... Uh... Те функции, которые я, допустим, используем, это вот самый нормальный Получается, хай дистанцию ставите 20, включаете анти и кил арога. И, по идее, вас выкидывать особо-то никто и не должен. Будет. То есть вы можете даже крутых чуваков с легкостью выкидывать у кого намного лучше перчатки. Ну ладно, в принципе, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. А также пользуйтесь моим сайтом, ссылочка на него будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.